Автопол Star на YouTube и участники проекта Браво на зуме, который работает 24 часа на 7. Сегодня у нас Светлана Лаврова, у нее сегодня 121 эфир. Представляете, ребята, вот какой у нас популярный спикер сегодня. Светлана Лаврова сегодня будет рассказывать про маска без маски, такая интригующая тема. Как вы знаете, она психолог уже с 15-летним стажем, психоаналитик, у нее много разных ретритов, и марафонов. Она уже на этот путь стала 11 лет назад, и она нам сегодня расскажет про свою интересную тему, про маска без маски. Вам слово, Светлана. Здравствуйте, я еще раз всех хочу поблагодарить, что приглашаете на ваш великолепный канал. Если приглашаете, значит, видимо, интересно. <смех> вот, меня это, конечно же, радует. <смех> Я бы хотела, наверное, начать с того, с благодарности. С благодарности ребятам, которые, которые высказывают, наверное, не только слова благодарности, стихи какие-то пишут, но и берут в качестве, наверное, такого проводника именно мой опыт. И для меня это, конечно же, тоже много значит, потому что позавчера у меня завершился очередной ретрит, и на этом ретрите у меня было, ну, было несколько человек. И я вам могу сказать, что большинство ребят, которые приехали, конечно же, ко мне сейчас больше ездят ребят, которые в поиске себя, потому что когда мы находим «я», кто такой «я», от чего все происходит, то тогда многие вопросы, конечно же, они отпадают. Вот. И я могу сказать, что все ребята, которые были, они все увидели, кто «я». Не у всех, возможно, это закрепилось, но это очень большой прорыв, очень большой прорыв для самого себя. Это та отправная точка, с которой можно уже дальше работать, с которой можно уже дальше понимать, а что я, что я хочу. Потому что мы очень часто идем не за тем, что мы хотим, а за тем, что мы придумали. Социальные рамки, социальные нормы, социальные какие-то критерии, которые абсолютно не относятся к нам. И точно так же все что, все что смогла сказать на открытых эфирах, не видя человека, 40-дневный марафон тоже завершился вчера. Тоже очень много мне слов благодарности ребят сказали. Но насколько я им благодарна, наверное, это, это просто не описать словами. Вот. И почему такая тема у меня возникла «Маска без маски»? У меня уже был подобный эфир. И я, наверное, очень часто об этом говорю. У нас любят, э, любят очень часто уходить туда, где нас нет. Э, очень, я очень часто слышу, что вот он с маской, вот он это сделал. Вот я, например, если я бы я мог или могла вот так вот сделать лучше, если бы у меня были мозги, которые есть сейчас, то и перенести меня на несколько лет назад, то я бы сделал по-другому. Я бы сейчас ух, как зажил, но это все это те вылазки ума, которые нас уводят от самого себя, потому что не бывает масок. Все, что мы делаем на данный момент, это абсолютно верно, абсолютно правильно. И очень точно и очень четко в данный момент. Мы никогда не можем сделать больше или меньше. Мы никогда не притворяемся. Но очень часто бывает такое, что мы просто не можем найти себя. И это уже немножечко про другое. И когда мне очень часто говорят, вот она маску, или он маску снял, вот он без маски такой-то, а по факту это же, это же не маска, это, смотрите, сначала идет что? Сначала рождаюсь я, как я уже говорила, да, я же родилась не Лавровой Светланой, а сначала родилась я, мое тело, а потом меня уже назвали в свидетельстве о рождении Лаврова Светлана. Меня могли назвать хоть как, и от этого я бы не изменилась. Но помимо того, что на меня повесили как бы такой первый ярлычок, который для опознавания в социальном мире, дальше начинают наши родители, нас, нашу, наше истинное я, наш стержень, как бы немножечко закрывать. Вот это девочка или мальчик, вот это он красивый, некрасивый, худой, не худой какого цвета волосы, кудрявые, не кудрявые. А потом пошло дальше, молодец, не молодец, вот есть склонности вот к этому, есть таланты вот к этому, потом мы начинаем быть чем-то любимыми, и нас тоже также начинают на нас навешивать какие-то критерии, которые человек хотел бы себе, у себя видеть во второй половине своей. И начинают точно так же навешивать определенные критерии. И за всеми этими социальными нормами, критериями, то, что про нас говорят, мы полагаем, что это мы и есть, мы полагаем, что это я и есть. А по факту самого себя мы очень часто не видим. И когда говорят вот эти вот, вот эта маска и вот эта маска, очень часто бывает, что человек просто обижается. Он говорит, ну как, я же вот такой открытый, я же так с удовольствием что-то людям отдаю, что-то даю, почему вот так происходит? Но происходит это не потому, что человек плохой. У нас вообще нет плохих либо хороших людей. Да? У нас есть просто критерии, по которым мы оцениваем. Этот человек на каждый момент своего времени делает абсолютно то, что.. Он может сделать, что он может сделать в меру своего понимания, в меру своего мировосприятия, в меру своих чувственностей или в меру своих эмоций. И это не говорит о том, что он меняется. Его «я» всегда остается, Его «я» от него никуда никогда не уходит. Но в меру своего роста самого себя — когда он становится более осознанным, более, более тактичным к самому себе, более восприимчивым к своему физическому и к своему физическому делу, душе и духу, то тогда у него меняется его мировосприятие того, что существует вокруг. Вокруг ничего не изменяется, изменяется только он. И тогда с такой же уверенностью можно сказать, что спали маски с окружающего мира. Но мы же так не говорим, мы же только говорим, что мы вспали маски только с кого-то, причем это сам человек… Да, что? Ему все равно становится, этому человеку, что про него думают, получается, ну, да? Всегда. Это смотря до какой стадии мировосприятия он дошел, а в некоторых случаях ему говорят, вот ты с маской, вот ты без маски. Он говорит, я не с маской, я там не, не с этим, не с этим. Это просто на каком уровне восприятия он на данный момент находится, такая как бы маска в, в чем-то понимании у него и остается. И маски они же для кого-то они будут всегда существовать, потому как люди пока не осознались, когда сознание не осозналось, что я есть. Любой другой человек, видя кого-то, он будет на него навешивать свое восприятие этого человека. То есть кто-то, например, меня видит как автонома, кто-то меня видит как нееда, кто-то меня видит как психолога, кто-то меня видит как маму, кто-то меня видит как спортсмена, кто-то меня видит как там кудрявую, кто-то как лживую, кто-то как еще какую-то. То есть каждый видит из своего мировоззрения меня, но это все не есть я. И когда мы приходим к осознанию себя, тогда нам уже не нужно на кого-то что-то навешивать из своего мира. Тогда мы начинаем тотально принимать тот мир, который есть. И нам не важно, как выглядит в этом мире человек, потому что мы его воспринимаем просто как факт. Просто он есть и все. И нам от этого не хорошо и не плохо, нам от этого просто становится благостно, что в нашем мире появился еще один осознанный человек, так скажем, который не будет из признаков своего восприятия ломать, это, ломать этот критерий какого-то человека. И еще и доказывать ему, что вот он такой. Причем очень часто бывает, что даже не доказывают, а очень часто бывают, что люди обижаются. То есть, например, они другу или в хороших отношениях с каким-то человеком, но они в хороших отношениях ровно до того момента, пока он соответствует их восприятию о нем самом. И как только их восприятие о нем самом, оно у них рушится по каким-либо причинам то он для них кажется лжецом, он для них кажется каким-то, ну, любым другим, но только не таким, к какому они привыкли. И тогда им уже не интересно, либо они там обижаются на него, что он как будто бы их обманул. А по факту он просто в принятии того, что есть. И когда мы говорим о масках, наверное, я бы еще хотела подчеркнуть, что масок не существует не потому что... Кто-то живет в каком-то мире, а маски существуют всегда только в вашем мире. И если вы понимаете, что вы можете сказать про какого-то человека, что он лгун, что у него есть маска, что у него есть какое-то мировосприятие, что у него есть религия, вероисповедание, национальность, еще что-то, это в первую очередь говорит, что это в вашем мире есть, не в его. В его мир вы никогда не войдете мы никогда не вхожи в чей-то другой мир. Но когда вы пробуждаетесь, то вам незачем входить в чужой мир, потому что вы понимаете, что ваш мир он максимально необъятен. И вы начинаете, если с кем-то общаться, то вы начинаете соприкасаться по каким-то совместным, ну, так назовем грубым словом, проектам, да? вот, где вы что-либо сотворяете. Но в этом состоянии у вас уже и друзей-то нет. Друзей нет не из, из того, что это плохо, а просто потому, что когда мы начинаем назначаем, я бы так сказала, кого-то в свои друзья, то мы сразу же его наделяем, этого друга, что он должен, когда мне плохо приехать, что он должен, когда там что-то помочь, что он должен там то-то, то-то. И много-много такой. Как правило, очень-очень длинный список, что он должен. Но э, мы никогда не задумывались, что этот список, он сразу же зеркальный становится и для нас. И когда мы на, на своего друга, так называемого, навешиваем какие-то вот эти вот ярлыки, то нам становится очень тяжело, потому что у нас уже дружба становится, потому что надо, потому что принято, потому что я хороший друг. А если мы соприкасаемся не потому, что мы назначаем кого-то другом, а если мы начинаем соприкасаться нашими энергиями, потому что энергия, если, например, у меня сейчас вот такая энергия, а у иного другого, с кем мне на данный момент комфортно, у него такая энергия, и когда мы перекручиваемся этими энергиями, мы даем такой огромный пул не из двух энергий, а уже как синергия, да? Она уже больше идет. Но эта энергия не про дружбу, эта энергия как раз про то, что никто никому ничего не должен. Это про это то, это что такое. Да. Да, это взаимодействие, что про то, что когда мы идем вот в этом энергетическом потоке, мы э, восполняем друг друга через отдачу. И мы на любом этапе можем спокойно разойтись, разойтись навсегда или на время. И тогда там не будет никаких обид, никаких претензий, там ничего не будет. Там будет тотальная благость друг другу, что мы прошли вот этот путь, и он был великолепным. И это опять же можно приравнять к тому, что тех же масок не существует тех же друзей, а есть просто, как многие говорят, родственные души. Наверное, это ближе вот к этому. Но это же все равно оценка какая-то. Вот родственная душа, там проснувшийся, друг, как-то все равно хочется оценить. Вот как можно без этого? Вот я вот для меня это такая тема очень глубокая, большая. Вот хочется ее настолько раскрыть и сразу практиковать начинать. Вот перестать оценивать людей, да? жить без всяких ожиданий от них. Вот это же, наверное, высшее самое, вот, да, к чему мы все должны, наверное, стремиться, правда же? Но ведь не существует плохого и хорошего, существует только факт того, что есть. Это то же самое, я приводила много раз пример, что, например, в нашем социуме смерть — это слезы, это печаль, а в других каких-то культурах смерть — это праздник, что душа идет дальше. Да, это да. по нашему поэтому не существует ни хорошо, ни плохо, ни, ни мягкого, ни того. Но мягко, мягко твердо конечно, это есть по ощущениям. Это чувствование, ощущения, да? Чувствование — это ощущение немножко изменчивые, потому что ощущение — это снаружи тела, а чувствование — это внутри. Вот. Но м, на хорошо и плохо делить м, не имеет смысла, потому что это, этого не существует действительно. Есть только факт, который есть, и его даже нет смысла э, как-то интерпретировать для себя, чтобы какую-то эмоцию, чтобы какую-то эмоцию вызвать этим чувством. Потому что когда вы осознаетесь, то у вас не бывает такого что если что-то произошло, вы вроде бы понимаете, что нужно дать какую-то эмоцию, да? А вы даже не понимаете, а зачем она? А нужна ли это ему? А для кого она нужна? Чтобы быть просто немножечко таким, как все. Но это только первое время, потом это отходит, потом это становится нормой. И для окружающих, которые вас, вас уже окружают, и для вас самих, что вам уже не обязательно для кого-то давать какую-то эмоцию. Да, надо начать с себя. Когда ты сам начинаешь это практиковать, то, и, наверное, и все люди тоже так же потихоньку подтягиваются и уже все перестают в окружении вот это оценивать по этим маскам. Я, я как бы называю это «засунуть коробку человека». То есть каждый пытается, кто первый раз с тобой где-то там познакомился, всегда спросить, да, там, ты откуда, там, в какой школе учился, чтобы как-то вот определить, куда засунуть этого человека. И вот как-то без этого, это, наверное, немногим понятно, это настолько вот такое что-то особенное, уникальное. Ну, сейчас многие люди уже к этому пришли, при, приходят, вернее, не, не столько пришли, сколько приходят. И я вполне уверена, что осознанность ее, она не всегда включается просто потому, что включается. Ее можно натренировать. То есть, прос, я не знаю, как просветление, пробуждение, как это назвать, правильно. Оно, конечно, прощелкивает потом, но осознанность это тот, тот момент, который можно натренировать. Да, это нелегко. Вот. Конечно, задачка. Тема очень-очень серьезная. Прям настолько вот тронула меня, если честно. Я как бы вот даже не думала, про что будет тема, и вот специально как бы думаю, пускай будет вот такая интрига, да, и вот узнать от Светланы. А тут я не ожидала, что будет настолько глубоко и далеко мы уйдем сегодня в этом эфире, что каждый может задуматься это такой повод: вообще пересмотреть много всего в своей голове, в, в окружающем мире. Это, это круто. На самом деле все очень просто. И чем, чем легче мы будем смотреть на это все, тем быстрее мы придем к себе. Потому что чем больше мы начинаем читать каких-то книжек, какие-то вести познания, куда-то уходить в какие-то дебри, я бы, наверное, так сказала то мы будем еще больше и больше закрываться умом, как одеялком от самого себя. А если мы будем в легкости, тогда нам будет проще себя понять. Ну да, я вот как бы, когда я первый, первый раз с человеком встречаюсь, например, живой, да, у меня сразу первый вот какая у него энергетика, я это чувствую как бы вот телом вот не надо ничего говорить, но потом начинается опять как это там, да, откуда, где, что, и пошло-поехало. первое впечатление — это именно вот какую энергетику человек излучает, правда же? Ну, энергию сразу же видно, да, она, конечно же, у каждого есть своя вибрация, у каждого есть свой свет и свой цвет. Цвет и цвет — это немножечко разные, и он каждый, да, конечно же, у него есть это все. По нему, если с человеком встречаешься а, вживую, то по нему сразу же видно, м, ну многие вещи, так скажем, видно, да, но многие вещи ты просто не можешь сказать ему, потому что если ты ему скажешь, что он может м, еще дальше от себя уйти, потому что некоторые идут в сопротивление. Да, а, очень трудно, да, понимаю. И критику тоже, как бы, да, тоже невозможно людям сказать, даже если это нужно, это очень такое сакральное, да? можно обидеть. Но я скажу так, что в, в, меня окружают уже больше, большая часть людей, наверное, все же те, которые готовы к критике, потому что критика только нас может привести к себе, а когда мы начинаем гладить по головке, говорить, ну ничего, у тебя все получится. Это поддержка в слабости, это ни в коем случае не приход к себе. Когда мы ребенку, например, говорим, ну и что-то, ничего страшного, у тебя все получится, мы его выстегиваем из момента здесь и сейчас, мы ему говорим про то, чего никогда не будет, потом когда-нибудь у тебя все получится, а потом когда-нибудь этого уже не существует, и мы ему уже на подсознании говорим, что вообще все, что с тобой связано, хорошее. Этого не существует. Поэтому нужно всегда возвращать ребенка здесь и сейчас, так же, как и самим, конечно. И здесь и сейчас нужно думать, как это. Думать, наверное, тоже такое грубое слово. Наверное, осознавать и где-то даже, возможно, и рефлексировать на первых этапах очень даже не помешает. Почему так со мной происход происходит? Зачем Но мне это? А как же вот насчет стимулировать или как-то вот комплименты какие-то человека нужно же как-то вот толкать, чтобы он улучшался и как вот в этом баланс? Ну, конечно. Но если ребенок, например, принес двойку, да, со школы, то ему можно сказать, что как бы двойку принес, молодец. Теперь мы знаем, что нам нужно подтянуть найти в этом позитив да, да и в то же время что как бы он понимает что ему предстоит работа сейчас ну, но этот поступок никак не отражает его личность его саму это же не единица двойка всего лишь а могло быть еще хуже да? найти в этом плюс возможно и так но все время здесь и сейчас и показывать что это дает Да, я как бы тоже радуюсь ошибкам, говорю, вот, значит, ну это же хорошо, все, вот я ошиблась, теперь я буду знать, что так делать не надо, и это круто, потому что, но ну, как без ошибок, тогда ты не будешь стремиться куда-то быть лучше, да? Ну, вообще, когда мы в расслабленном состоянии, когда у нас все хорошо, мы никуда не стремимся, у нас уже все хорошо, у нас ничего не болит, у нас вроде бы все... Все, что есть, если мы даже что-то будем делать, то оно будет такое, как желейное. А если с нами что-то случается, то это как очередной пинок в этой плотности. И тогда мы начинаем что-то творить, да. да и все как за опыт. Это очередной опыт. Да, у нас тут немножко комментарии появились. Да, пишет на в Зуме, что всегда максимально интересный спикер вы, Светлана. Спасибо. Я согласна. И спрашивают, давно вы были ли в автономии последний раз? Как давно? Я не хочу сейчас отвечать на эту тему, только лишь потому, что люди начинают стремиться опять идти в автономию. А Я людям уже рассказывала и неоднократно, что когда вы осознаетесь когда вы приходите к самому себе, то тогда вы не начинаете прятаться за свои эмоции, тогда вы идёте к чувствованию, к ощущениям. И когда вы идёте к чувствованию, к ощущениям, тогда для вас эмоции становятся неинтересны а эмоции это что такое самая легкая эмоция это дается через еду и когда вы осознаетесь когда вы идёте к чувствованию вам не интересны эмоции то есть вам не интересна еда и наше физическое тело я могу сказать с полной уверенностью оно может жить и без еды и без жидкости но это маленький этап когда вы идёте к самому себе потому что если вы просто перестаёте есть и пить но не идёте к тому, что вам дает вообще, для чего это физическое тело, для чего это плотность, как она работает, потому что наше физическое тело, мы его знаем и чувствуем от 3 до 7 процентов, то есть вообще не зная нашу физику. И если вы не идете к осознаниям, то это все бесполезно. Едите, вы не едите. Пьете, не пьете. Ну вот смотрите, например, там многие животные могут не пить и не есть. Рыбы вообще не пьют и не едят практически. Они могут там, Но они же очень редко это делают. Но они же не настолько осознанны, как мы. Поэтому осознание оно идет не через еду и жидкость. Но я могу с абсолютной точностью сказать, что сегодня какое марта? Девятое, вчера восьмое было. Но я могу сказать, что со своего опыта, что два года человек может жить без еды и без жидкости. А дальше посмотрим. Да, благодарю. Ну давайте про маски дальше. Вот как к этому прийти, чтобы перестать вообще вот так вот оценивать и как-то судить людей, вообще вот видеть только... Ой, так это что у нас такое? Ну, так, у нас тоже что-то появилось непонятное, но все исчезло. Ну, когда оцениваем людей, это же к чему придет оценка, к чему приводит оценка людей. Когда человек оценивает кого-либо, он же оценивает это не для него, а он оценивает это для себя. Оценивает это для себя, чтобы быть всегда в раздавленном состоянии, не осознавая это. Потому как если он оценивает человека, что этот человек по каким-то критериям ниже его, неважно, какими там по спорту, по фигуре, по уму, по красоте, по волосам, по финансам, еще что-то. Если Там он здоровее, видит, что больнее, да? не важно. Вот. Если он видит, что человек ниже его, то он не может расслабиться. Он думает, что если он немножко расслабится, а вдруг этот человек его догонит, и он тогда начинает быть опять в состоянии стресса, чтобы бежать. А если он видит человека, который, например, лучше его, ну тоже в, по каким-то критериям, то он тоже в состоянии стресса, потому что ему нужно его догнать. И только когда человек ориентируется сам на себя, когда он не оценивает себя, а просто потому, что он есть, либо оценивает себя как, как того, кто я был вчера, Потому что у нас есть только прошлое, будущего у нас еще не существует, его никогда не наступит. То только тогда, когда он оценивает только себя, он может быть в состоянии, состоянии даже я бы сказала, не покоя а в таком тонусе. Наполненности такой, Мы... да наполненность не всегда она есть по отношению к самому себе. Если мы, себя начинаем, если мы еще у себя продолжаем сравнивать, то еще наполненности у нас не наступает. Вот. Но это наступает состояние тонуса. Мы очень редко бываем в состоянии тонуса. Чаще бываем либо в расслабленном состоянии, но это бывает очень редко, либо в состоянии стресса. И если кто-то ходил на массаж, то, наверное, многие замечают, когда массажист говорит, расслабься, расслабься. А ты вроде на массаже, расслабиться не можешь, потому что у тебя настолько, если мы говорим про физику, то настолько у тебя затянуты мышцы, что сухожилия не справляются. И поэтому у тебя идут очень частые перекосы. И если даже начинать делать какой-то легкий массаж, и вы даже можете сами прочувствовать, если у нас есть на ягодицах такие точки, внизу ягодицы, если мы на них надавливаем, то у нас, если достаточно, ну так, ну, насколько мы можем сильно надавить, если у нас задняя, бедра, задняя часть бедра как бы становится в таком натянутом состоянии, не очень комфортном, то это говорит о том, что седалищные нервы у нас зажаты. Да, Это самые только... болючие места. Да, вот когда я хожу на массаж, у меня единственное место болит. Я начинаю кричать, когда надавливают эти задние точки. Да, А седалищный нерв, он о чем говорит? Он говорит как раз о том, что мы не умеем правильно делать рефлексию самого себя. Мы не умеем себя сравнивать с, самим в... с собой вчерашним. Это говорит о том, что мы не можем считывать даже наш рот, наше паттерное поведение которая передалось от наших бабушек, дедушек. А если мы не умеем считывать паттернное поведение, то мы изменить себя здесь не можем, как бы мы ни старались. И здесь таких моментов <сёк> очень много. Как все это глубоко. Вы говорите не глубоко, очень глубоко. <сёк> Даже в таких мягких местах <сёк> и то зажим. Да. Да. Но это именно потому, что нужно как раз свое тело свое тело изучать и мы очень мы не изучаем свое тело мы все держим на поверхности у нас печень отвечает за печень почки отвечают за почки а если нам кто-то нагрубил то это только лишь потому что он такой негодяй мы не умеем интерпретировать то что у нас внутри и что происходит, что это дает какой отклик снаружи вот именно поэтому я сделаю через наверное недели две-три запущу марафон глубокой психосоматики, какой орган отвечает за какую мышцу, какая мышца выдает наружу какие-то какие реакции, которые мы видим от внешнего мира. Чтобы Это люди… Какие упражнения при этом будут, какие упражнения будут нужны. Естественно, будут, желательно будем делать в домашних условиях, потому что не у всех есть пойти в спортзал с какими-то простыми вещами, чтобы наше тело вытянуть как минимум на какой-то уровень, который, который нам даст более комфортное, скажем так, существование в этой плотности. И это, конечно же, очень важно. Вот у меня тут такая мысль возникла, когда Вы говорили ну вот про это опять неоценочное, что, может быть, тогда представлять, что вчера это было будущее — а то, что вот будет завтра, что это уже прошлое. Может быть, тогда это поможет перестать вот человека, как бы, да, вот маску эту одевать каждому. Но если вы будете представлять себе то, что не существует, вы же опять в иллюзию уйдете. А иллюзию mm. устранить нельзя. Иллюзия навсегда иллюзия. Вы ее можете делать хоть какой, а по факту она будет абсолютно другой, если вы будете проживать этот, этот же момент. Интересно, я просто пытаюсь короткий путь к этому сразу напрямую, чтобы долго не идти короткий без упражнений поп. на попу. Ну, без упражнений не получится. У нас многие вещи люди даже не могут познать, насколько они глубинные. Мы… Мы уходим от того, что у нас вообще есть. Мы уходим не только от наших внутренних органов, но мы даже не, а, не умеем работать с нашими нейросетями, нейросвязями, которые настолько глубинные, что а, у меня телефон а, разряжается. А настолько... Эти нейросвязи настолько глубинные, что когда, когда например, вот человек стоит рядом, ну, это бывает там либо на личных встречах, либо на ретритах, и он про что-то говорит, то через нейросвязь ты можешь, ты можешь проживать его самого, с его позволения, конечно же. И тогда вы вдвоем можете вытаскивать, откуда эти паттерны и поведения с какой цепочки его рода это пришло. Потому что вся информация заложена по его роду в каждом человеке. Она никуда не девается, она вся там есть. Вот. И через определенные звуки, через определенные вибрации, если человеку сложно, например, расслабиться, то это можно, чтобы он сам это увидел. И вот на этом ретрите у нас были такие практики, они даже выложены у меня в закрытом клубе. Ну, там всего лишь две практики, да, это не сравнить 90 часов с часом, то, что мы проходили на ретрите. Вот, поэтому если кому-то интересно прям такая глубина, то у нас будет и в Сочи будет следующий ретрит, и в Горном Алтае будет в, в августе и в Москве планируем сделать в октябре. Поэтому если кто-то хочет присоединиться… Этот, э, ретрит будет именно направлен вот на проработку всех этих родовых? Да? А... Ретрит направлен на проработку себя. Зачем тебе родовая программа, если ты себя не проработал? А себя ты проработать без родовой программы не сможешь. То есть вот а что по... сначала нужно с родовой программой или с собой? А... Это все вместе, это же, это же ты с разных сторон, с разных граней. Поэтому, если ты понимаешь, вот, например, у нас, вот у меня на этом ретрите была девочка, она приехала с определенной проблемой со своей достаточно глубинной, да, и мы с ней сначала начали с одной стороны вытаскивать, с другой стороны. Вот. И, конечно же, мы вы, вытащили это все, она это все поняла, проработала, сейчас дело только за ней. Конечно, проработал каждый, кто там был. Но это не бывает так, что с, одного, с одной грани ты всех прорабатываешь. У каждого свое, кто-то здесь закрывается, кто-то там закрывается. И все прекрасно понимают, где-то на подсознательном уровне. То есть у нас сознание, подсознание у нас... На подсознании есть несколько слоев, несколько слоев подсознания, и мы периодически скрываем каждый из слоев подсознания. На, на, это зависит от того, на уровне какого осознания мы стоим. Почему бывает, что вроде как я осознался, я вот все это сделал, я все прошел или прошла там, а потом начал себя осознавать, и раз опять вылезает одно и то же поведение, которое приводит к определенным результатам, от которых ты уходил какое-то время. Это говорит о том, что как бы ты, если один слой проработал, то второй слой вы, вылез наружу. И эти слои их можно их проработать, вернее, их можно сразу же вглубь углубиться, откуда это, с какого это рода. Потому что, наверное, ни для кого не секрет, что вообще не все мы коренные жители Земли, да, и от этого тоже можно смотреть. А это проводнику видно или как вот, э, кто ретрит, например, да? Вот вы ведете ретрит, вы, вы как, как учитель, как проводник считаетесь. Вам видно, когда человек проработал? Или он сам это видит первый? Или вы направляете как-то? Вот интересно, как вот эта вся система работает? Ну, во-первых, я сразу же хочу поправиться, что я не учитель никакой. Я никого ни в коем случае не учу. Я, я делюсь своим опытом. И если мой опыт позволяет мне заглянуть куда-то, с разрешения человека я заглядываю, да, я это вижу, я поправляю, направляю. Если я вижу, что человек не туда уходит, я его быстренько оттуда достаю. Потому как, когда, например, там по видеокамере, да, общаешься с человеком, вот ты видишь, что он идет, идет, идет, уже подходит к определенному моменту, чтобы вскрыть себя. И мозг очень хитро делает, он его переключает на какой-то другой вопрос, чтобы он туда не углубился, еще что-то. И То есть на мозг камере... это не выгодно, да? На камере бывает такое, у меня вплоть до того, что бывают люди, отключают камеру, потом говорят, там, или телефон разряжается, энергия идет такая, там, либо еще что-то. А когда ты с ними напрямую, то я очень четко отслеживаю и направляю туда, куда нужно. Вот, и у нас такое, мы смеялись, у нас в зале стоял рулоны туалетной бумаги, и мы практически все их, ребята практически все их выривели. Вот. Я говорю, вот, говорю, для чего нужна автономия, это не туалетная бумага нужна, это для слез и соплей, когда ты приходишь к себе. Ай, как интересно. Да, то есть вы, получается, как мастер, значит, себя позиционируете. Вот как интересно просто, ну какое-то же слово есть, наверное, как же вас называют ваши кто приходит к вам на ретриты, на ваши марафоны, гуру, ну вот… А гуру нет. Я думаю, что до гуру недалеко, и я наоборот ребят, ребятам говорю, что э, не ищите себе гуру, не ищите себе кумиров. Ну, я даже не знаю, как… Я, если честно, даже никогда не спрашивала, как меня называют. Конечно, смеются разными там, словами, меня называют очень приятными. Но если честно, я даже, наверное, не задумывалась. Вот, я просто делюсь своим опытом. Так? Светлана наш свет. Вот я опять пытаюсь оценить. У нас тема сегодня, чтобы снять смазки, да. А вот я пытаюсь вот по своим старым шаблонам как назвать, назвать Светлану. Вот. вот надо со мной работать. Но ну, я не пыталась пыталась Все, и всем будет понятно. Каждый же по-своему э, характеризует. Но вот мне сегодня при, при, тоже написала одна девочка э, и написала там свою проблему, написала, сказала, что там ей там через какое-то седьмое колено дали мой контакт и позиционировали меня как, ну, как какую-то ясновидящую. Э, колдушку, что там я чуть ли не по фотографии лечу, что-то еще там делаю. Но, в общем, поэтому люди, они все равно будут воспринимать меня так, как они видят. Если а кто-то, например, исцелился, да. Если кто например, исцелился на, на ретрите, на марафоне, на консультациях то они все-таки передают меня как какого-то целителя. Хотя я уже много раз говорила, что я не вижу, что люди начинают целительство своей энергией. То есть действительно есть люди, очень сильная, мощная энергетика, особенно в руках, которые направляют своей энергией, запускают моторчик того человека, который готов к исцелению. Но это только после того, как, ты, как человек, должен осознать, для чего ему быть уже без этой болезни, потому что если мы кого-то запустим, да, вот, например, я там кому-то запущу какую-то целительную энергию, его целительную энергию в нем самом, и он не понимает, для чего ему жить без этой болезни. Он найдет себе другую подобную болезнь, приведет ее в свое физическое тело, чтобы опять быть на этих условиях, на которых он был привык быть. Потому, поэтому здесь такой момент. Сначала нужно разговаривать с человеком, для чего ему эта болезнь, что он будет без нее делать, а потом уже он будет ее у себя убирать. Причем убирается. Но я бы сказала так, многие да, болезни, не все многие болезни убира, убираются легко, если у человека приходит осознание, для чего, ему, для чего ему уже не нужна она. Сначала для чего нужна, а потом, наверное, да, для чего не нужна. Конечно. Сначала а он круто, высказывает. Все. Круто. Я прям буду применять сегодня, как раз у меня есть человек, который болеет. И вот я прямо спрошу, да, потому что я уже заметила, что вот явно это как какой-то вот орден, что ли, для этого человека. Вот это Понятно. будет интересно понаблюдать за мыслями для чего. Это же великолепно, когда человек болеет, все вокруг него ходят, он себе позволяет. Даже если вокруг него никто не ходит, то есть ну, тут много очень прикольных ходит <смех> <смех> не один человек ходит <смех> это уже семь лет продолжается интересно просто если вдруг это сработает и все это я тогда сразу пойду к светлане дальше <смех> а, как это вообще звучит не мне прям уже интрига у меня сразу испробовать а у нас есть такой вопрос. Анастасия спрашивает Светлана, как снять одеяло ума и выйти к чувствованию? Ну, тогда нужно узнать, а что тебе дает ум? Почему тебе так приятно быть в этом состоянии ума? Какие вопросы он решает? Если ты разберешься, какие вопросы решает ум. А что будет чувствование, тогда ты поймешь, куда тебе идти сейчас и насколько ты готова отпустить свой ум. Анастасия, вы поняли? Или если, может быть, хотите, чтобы дальше разобрали, мы, может быть, оставим вас на тогда на попозже. Вы поднимите руку и мы вам дадим голосом обсудить. Так, у нас тут вопросы возникают, почему где ссылки на YouTube. У нас э, трансляция немножко вот, на этой неделе по техническим причинам на другом канале, поэтому вот я смотрю, у нас много людей, видимо, не нашло нас на YouTube, но со следующего, со вторника все возобновится. Имейте терпение. Вот тут очень много было дискуссий про рыбу. Светлана сказала, что рыба а, не пьет, не ест, но почему-то люди начали доказывать, что у вот, кого в аквариуме рыбки, они постоянно едят и, и пьют, и, и, и кормятся. То есть пошли люди вот на маски одели и начали рыбу обсуждать. Мы будем рассуждения. То есть я же сказала. В этой фразе я заложила то, что нужно идти дальше, чем еда и жидкость, и дышание через, через легкие, А люди же не хотят эту тему развивать, потому что у них же достаточно много тогда будет вопросов к самому себе. А так можно переключиться, сказать как бы, ну вот, опять она такая глупая женщина, не знает, что рыбы едят, едят постоянно. Вот сейчас мы об этом поговорим. Это же опять тот момент, что мы сейчас переключим свое внимание и покажем, в какой степени, в какой стадии, в каком критерии мы знаем больше, чем кто-то. Это великолепно, если кто-то знает больше, чем я. Я уже, наверное, не раз говорила, даже есть такой эфир, что конкуренции не существует. Если в вашей жизни есть конкуренция, то это вас всегда уводит в состояние гнёта самого себя. Потому что мы в любом случае идем все к одному, к одному моменту, к моменту счастья, наверное, счастья тотального, которое не все это чувствуют. Поэтому конкуренции быть не может. И если вас, вы что-то не поняли, это лучше переспросить. Но когда вы идете mm -hmm. в рассуждение того, что у вас, вас уводит от самого себя, Наверное, лучше бы не тратить на это время. Но это мое, опять же, мнение, потому что вместо того, чтобы там рассказывать, сколько рыбки едят в аквариуме или еще что-то, нужно, наверное, посмотреть, а что тогда дальше? Что за... стоит за тем, когда вы перестаете есть и пить? Какие моменты открываются в жизни? Что мы можем познать другое иное? Наверное, вот здесь вот это уже была бы какая-то глубина. А рассказывать, какой корм едят, где покупают, и сколько рыбки потом какают, и как долго чистить аквариум. Но это тоже, наверное, это ваш, это ваш этап, это великолепно, если у вас есть эти, mm -hmm. эти желания, потому что на каждом этапе желания они великолепны. Потому как когда они проходят, эти желания, то ты уже просто начинаешь жить жизнь. И это уже другой этап. Да, да, мы вас услышали. Так вот, мы вернемся по поводу Анастасийного вопроса. Вроде бы она сказала, да, она э, готова обсудить, ум дает опору, а через него мне понятен мир, вот для чего она это пытается разобраться, как снять. Как снять одеяло ума и выйти к чувствованию? Вы сказали, что для чего тогда ум, а вот она отвечает, что ум дает опору, через него мне понятен мир. Ну, правильно, через него и понятно. Но вы же хотите начать чувствовать, потому что у вас логическая цепочка, она собирается, а тех чувствований, про которые многие рассказывают, да? что такая там красота, там, еще что-то. Вы их не чувствуете, и вам хочется прийти к чувствованию. Тогда нужно понимать, а чувствование оно вас куда заведет. Что вы хотите? Если все так, если дает опору ум, то вы будете как-то без опоры жить, или что для вас будет следующая опора? Но это будет очень долгий разговор, как бы сейчас смысла нет абсолютно на эту тему разговаривать. Это ну, как долгие? Если один на один, то тут хватит, в принципе, минут 20, чтобы понять, что такое ум. Это же нужно общаться напрямую, чтобы не перечитывать смс, да? И тогда из ума можно вывести человека минут за 20. Понятно. Ну, вот этот рыбы — это, конечно, Настолько до сих пор уже, сколько мы рыбы, про рыбы говорили полчаса назад, до сих пор люди обсуждают, что и рыбы едят, и птицы едят, и львы едят, и даже женщины едят. Короче, рыбы очень сильно повлияли как-то на, да, на обсуждение на YouTube. Вот только и говорят, а мы все про маски. Опять мы входим в маски, да? Как как ни крути, все пытаются даже рыбам что-то навязать. Да, ну тут в принципе мы про маски с вами все о, проговорили основное. Если есть какие-то вопросы, то я бы еще на пару вопросов ответила, потому что я боюсь, что у меня сейчас телефон. Да-да, отключ... да, про это тоже люди у нас тут волнуются, что не успеют вопросы э, задать. А какие практические, чтобы вот с этими масками разобраться, нужно сразу к практике, наверное, вот какие самые эффективные шаги, чтобы перестать вот одевать эти маски на людей? Чтобы перестать одевать эти маски на людей, нужно просто себя для начала отслеживать. Когда ты, например, человек идет, ну, неважно, там, и ты начинаешь его осуждать. Вот с такой фигурой так ты оделся. Вот оделся не по погоде. Вот еще что-то. Вот как только ты себя ловишь на каком-то критериальном вот, критериальной оценке какого-то человека, сразу же себя останавливаешь. говорит, и просто это не хорошо и не плохо, что он так оделся. Это просто факт. Мы же не оцениваем погоду, да? Мы можем ее оценить, хорошая или плохая для нас. Но по факту мы понимаем, что погода она настолько больше, чем я, что мы на нее обидеться не можем. Мы не можем обидеться, что, например, мы шли, шли, солнышко светило, а потом пошел дождик. Мы разочаровываемся, что мы не получили какого-то действия. Но на погоду мы обидеться не можем. Мы не можем с ней перестать разговаривать. Мы не можем там еще что-то сделать. Да, мы принимаем ее такая, какая она есть. Принятие. То, что мы не можем переделать, и то, что человек, например, вот он так идет, и вы не можете его переделать, но это просто факт. И это не надо возносить в какой-то ранг. Хорошо и плохо. Вы можете что-то посоветовать, например, своему ребенку одеть. Это другой момент. Но если какой-то чужой человек, то всегда просто отслеживайте, просто возвращайте себя в состояние что это просто факт, это нехорошо и неплохо, что бы ни случилось. И даже если будут такие ситуации, когда, например, вы видите какую-то, ну, например, авария, если вы можете помочь в этой аварии, вы идете и помогаете. Но если вы не можете помочь, то вы, не, вы себя точно так же отслеживаете, что это случилось нехорошо и неплохо, это просто факт. Это для некоторых людей, причем для достаточных многих, если просмотреть всю эту цепочку, это изначально было понятно, что эта ситуация случится ну, как, за какое-то время. Всегда, если мы себя знаем, если знаем свои внутренние органы, если знаем свои ощущения, если умеем считывать свои паттерны и поведения, то мы знаем каждую ситуацию, которая с нами может произойти через какое-то время. И если человек этого не отследил, то это его опыт, и нужно просто позволять ему быть в его опыте. Даже если с ним случаются какие-то ситуации, которые вам кажутся, что они там безнадежны, что они плохие, что еще что-то, это всегда его опыт и опыт его окружения. Это нужно просто принимать как факт. А если ты сам в этой ситуации как бы да, задействован, то ты начинаешь думать, «О, я притянул этот опыт, значит, мне нужно с с работать с собой, может быть, как-то, то есть на себя не перекидывай тогда одеяло, вот как вот эту вот грань как-то четко прочувствовать. Ну, ты это уже чувствуешь на определенных этапах, то есть нет такого, что... Еще чуть-чуть... Уже, уже мало совсем осталось, да? Ага. А -а -а. Ты должен фиксировать, да. Вообще, прям сижу такая, специально очки одеваешь на вас полюбоваться. А -а -а. Прям солнышко. Реально. Ты фиксировать, что если с тобой эта ситуация по -по случилась, ты, конечно же, думаешь не что ты эту ситуацию, как ты ее притянул к себе. Это поверхностно А ты должен отследить, что если, например, какая-то авария, что с твоей селезенкой. Почему, твоя, почему ты не услышал это, но селезенка тебе об этом уже говорила. То есть каждый момент ты знаешь, какой орган на это повлиял. Если ты не будешь… То есть рефлексия небольшая, она нужна. Но это ни в коем случае не уходить в состояние, когда ты себя начинаешь журить. Да как я мог? Да почему вот это случилось? То есть нет, этим уже не поможешь. Ты именно должен понимать, что случилось, чтобы в следующий раз этого избирать, чтобы сейчас это подкорректировать угу. в своем теле, чтобы в следующий раз этого не было, если тебе это неприятно. Подложить уже соломку, Светлана, а нельзя подзарядить, поставить этот кабель к телефону, никак <сー> далеко. <сー> а то у нас руки тянутся и тут, тут очень хорошая Маргарита так сделала прям такую как бы ремарку, чтобы не надевать маски на других, нужно снять маску с себя. Ну а с себя-то вы как снимете маску, если ее нет? Видите? Как? Какая маска-то на вас? Если вы не надеваете или не одеваете, никак разобраться в этих словах не могу, <мас> маску на кого-то, то значит на вас уже нет, вы знаете, кто вы есть. А если вы на кого-то еще до сих пор видите кого-то в маске, то опять же возвращаемся к себе. И понимаю, а где я себя не нашел, где я еще какую грань себя я не изведал. Как глубоко у меня как-то вот так не получается услышать вот это. Я просто прошнур думаю, что можно ли как-то подзарядить, поставить на зарядку телефон и продолжить эфир, потому что вот я собираюсь украду дать голосом. Сообщение, Светлана, есть такая возможность? Давайте еще голосом. Да, и потом я же как бы на час всегда рассчитываю. У меня следующий эфир будет с англоязычной группой небольшой. Ага, понятно. Хорошо. Да. Тогда Шухрат, вы готовы задать вопрос голосом? Я включила вам микрофон. Шухрат. Да, доброй ночи, Светлана. Вопрос: такой: <класс> Дайте какую-нибудь простую действенную технику для проработки дуальности. И потом, э, следующий вопрос. Как понять, какая на тебе маска? Вот эти два вопроса таких. Если сможете ответить, было бы хорошо. Ну, масок на нас в определенном периоде очень много. И я не могу сказать, какая маска на вас сейчас, если вы про себя конкретно говорите. Но... Те маски, которые вам же дают обратную связь, все ваше окружение дает вам обратную связь. Вот это как раз то зеркало, которое вы к себе вы себе создали, чтобы смотреться в него. Чего у вас не хватает и чего у вас переизбытки. И они вам все расскажут, все подскажут. А про дуальность еще скажите, про что про дуальность конкретно вы хотите? Про хорошо и плохо? Ну, Любые дуальности, как можно вот проработать, чтобы, вернее, как улучшить себя, чтобы как бы эти, не замечать эти дуальности, скажем так. Можно так сделать? Можно, но тут же вопрос в другом, тут же не про улучшение себя. Когда мы говорим про улучшение себя, это мы еще больше уходим в эту дуальность. Что такое улучшить себя? Это как раз о том, что я себе такой не нравлюсь, я сейчас буду себя менять. А какой я нравлюсь, я себя такого еще не видел и не знал. То есть я иду туда, не знаю куда. Но когда ты себя находишь, то тебе себя менять не нужно. Ты просто начинаешь принимать себя таким, какой ты есть, потому что ты уже есть. Это то же самое, что поменять, например, там, я хочу, чтобы у меня было две правых ноги. Это же не про это. Когда мы, себя меняем, и, и, когда мы себя меняем, это значит, мы не принимаем себя. А вот корректировать себя для определенных моментов, корректировать фигуру, корректировать там, питание либо непитание, корректировать э, какое-то место жительства, корректировать свой окружающий, Свое окружение. Вот это уже про другое. Но эта коррекция она идет как жизнь, когда ты начинаешь жить. То есть она идет не вне жизни. Вот я сейчас схожу вот за этим, а потом да, дальше буду продолжать вот это. А это становится твоим образом жизни. Все это становится твоим образом жизни тотальным, не выпадая из него. Да, благодарю, Светлана. Вы очень ясно ответили на эти вопросы. Благодарю. Да, Светлана, благодарим. Вот тут люди, кто были на марафонах, очень говорят, что у вас такие замечательные ретриты и марафоны. Ваших пришли поклонники сюда, кто уже знает, работал с вами. Вот, благодарим, что делитесь. Вот. А можно ли оставить здесь ссылку в чате на ваш вот этот английский вариант вашей группы? Или это какая-то частная группа, и туда нельзя всем попасть? Нет, это закрытая проработка с двумя людьми будет вот вот, по состоянию здоровья. Угу. Поэтому, поэтому пока так. Понятно, так. Еще кто-нибудь хочет вопрос задать, пока у нас еще зарядка есть в телефоне Светланы. Вы как всегда на самом интересном моменте убегаете и вот, вот так вот еще хотелось там все это глубно, поглубже копнуть, и вы как всегда так как фея, да, улетела Мэри Поппинс на зонтике побежала. Ну, если мало информации, то очень много информации у меня на канале, а здесь как раз все ссылочки, они даются. Вот поэтому, пожалуйста, смотрите, там у меня много-много тем открыто. Я прям уже хочу быстрее испробовать, вот для чего тебе эта болезнь. Посмотреть, как далеко мы зайдем, попробовать сегодня побыть психологом. И очень хороший вопрос, это мой любимый вопрос, который не но очень много раскрывает. Вопрос так он звучит, чтобы что. Тебе это болезнь, чтобы что. Он отвечает на вопрос. Потом дальше. А вот это, чтобы что. Потому что когда зачем тебе, он как бы немножечко закрытый этот вопрос. А когда говорится, чтобы что, то тогда он предполагает, что человек начинает рассказывать, чтобы что ему. Чтобы вот это у него было, чтобы вот это. А вот это чтобы что? Чтобы вот это. И, как правило, когда все вопросы, все ответы заканчиваются на вопрос «чтобы что?», вот после этого начинаются истинные, истинные ответы, которые лежат в глубине. Он, наверное, сам удивляется человек в такой момент, да? И это как будто вот все выкапывает, и истина уже в руках. Но, да, потому что, смотрите, если бы мы могли самостоятельно, многие люди, если бы могли самостоятельно разобраться в каких-то моментах, им бы не нужны были помощники. Они бы сели бы, написали, они все знают, все методики же все знают. Но когда ты начинаешь э, общаться, ты видишь, э, как правило, когда человек тебе рассказывает, э, в первые 3-5 минут ты уже понимаешь всю картину, потому что там между строк столько всего. Он уже рассказал, и этих моментов очень часто он не отслеживает у себя самого. Вот. И когда ты начинаешь вот это вот междустрочье развивать, тогда уже приходят вот эти вот осознания, как правило, через слезы, и у мужчин тоже, вот. и они, они очень глубинные, и они лежат на самом деле все на поверхности, но мы все время любим какие-то клады копать. А все, что у нас лежит в открытом доступе, мы почему-то думаем, что это не очень интересно. Да, то есть люди сами себя не видят. Иногда со стороны уже виднее. Да, вот у нас еще Ирина хочет спросить или что-то сказать. Ирина, я включаю вам микрофон. Говорите. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как проходят ваши... Ну, ретриты, они же как бы вживую проходят, а вот по интернету. И каким образом вот почувствовать, извините, селезенку? Я не знаю, вообще ее можно чувствовать или нет. Ну, и, может быть, и другие какие-то органы. Благодарю. Ага, Ну, смотрите, марафоны проходят, они проходят, как правило, в телеграм-канале там набирается группа, и эта группа там ежедневные эфиры с записью и с обратной связью. Вот. А то, что касаемо, как, как почувствовать селезенку, это интуиция наша. Селезенка это всегда про интуицию. Селезенка она всегда подсказывает, что у нас происходит. Мы очень часто просто нашу интуицию не слышим, и тогда она у нас... В таком в очень жестком, натянутом состоянии селезенка. Uh -huh. Спасибо. А другие органы тоже так, в общем-то, как-то yeah, интерпретируются? Yeah. Да, абсолютно. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Благодарю. Да, благодарю, Марина, за вопрос. Так, все, Светлана. Oh, нет, я уже испугалась, думала, Светлана уже у нас отключилась. Нет, еще чуть-чуть есть. А, я уже так. А, смотри, темный экран. <с> да, благодарят за эфир. И вот а, за защитник. <с> защитник вас называют. Вот, еще одно. <с> еще одно имя. Вот, свет, защитник, органы, органы. Все различные трубочки так люди дискутируют хотя уже хорошо путешествие рыб наконец-то отстали к концу эфира так сердечки благодарят вас за все на одном дыхании прослушали такая тема есть на чем задуматься вообще очень глубокое казалось бы да маски масками это все очень глубоко сидит конечно да Может быть, вы что-то хотите посоветовать нашим слушателям и зрителям, как с масками бороться, как перестать оценивать людей и засовывать их в рамки. Напоследок, напоследок наверное, бы такой не совет, а то, что я могла в себе отследить, и, возможно, в вас это есть, как только вы начинаете задавать вопросы не про себя, как только вы начинаете делать акцент какой-то на чем либо кроме себя, это всегда говорит о том, что ваш ум всегда вас отворачивает от самого себя. Потому как уму на данном этапе очень невыгодно осознаваться, то есть осознаваться, приходить к сознанию, через осознание, потому что он уже с вами привык, и вам с ним хорошо, вы все моменты знаете, вы знаете свое болотце, оно тепленькое, вы все вокруг знаете, а тут раз и весь мир наизнанку. И чтобы вот этого не было, все время ум вам подкидывает какие-то моменты, чтобы вы задумались о чем-то, то, что не касается вас. И как только эти моменты вы себя отлавливаете на этих моментах, сразу же себя возвращаете к себе, вот. это будет одна из таких практик, которая очень простая, но очень-очень действенная. Так, возвращать а, к себе внимание. А что я? А где я? А почему я? Что я чувствую? Что я ощущаю? Что со мной происходит? Разумеет. Такой вот опять это же получается я-я-я начинается, нет? Нет, Для себя ты, например, ты идешь и начинаешь на кого-то смотреть, кто как одет, кто еще что то еще что-то. Тебе же это для чего? Это не для чего. Вот этот сбор информации он абсолютно тебе не важен. Или кто, кто как учится, кто до чего дошел, у кого какая работа, у кого какая машина, жил площадь, кто где живет это же тоже не информативно для тебя. Опять же для себя. У меня такая машина, чтобы что? Я здесь живу, чтобы что? Я хочу поменять место жительства. Почему я хочу? Почему это в «хочу» перешло? А почему я не поменял до сих пор? Я же не поменял, потому что мне так удобно не менять. Если мне неудобно это, то значит мне надо ехать и менять место жительства. Всегда возвращаем себя к себе — и себя начинаем по каждому поводу смотреть. А почему я еще не переехал туда, где мне хочется? Что меня останавливает? Какие я получаю плюшки вот на этом месте, который меня так сильно держит? И начинается, как правило, включается мозг, и он говорит, но у нас здесь работа, но у нас здесь вот это. Те вещи, которые имеют значение в нашей жизни максимум на 30%, максимум но мы ими прикрываемся, как будто они основные. Но если мы очень-очень хотим куда-то переехать, если мы, ну, к примеру, да, вот такой пример просто берем, то э, и если мы этого не делаем, прикрывая себя работой, э, родственники, друзья, э, здесь есть квартира, а там нет, там стоит дороже э, в нашем городе, если продать там дешевле но если есть все равно жгучее желание туда переехать по каким-либо причинам то тебя жизнь все равно выкинет но выкинет через боль и если это получается опять... мы не хотим сделать какой-то такой решающий шаг ищем какие-то оправдания каждый раз чтобы его не делать но мы же все равно туда должны пойти когда-то поздно э, э, лучше позже чем никогда но лучше вовремя да, да вот. И это как раз говорит о том, что если ты, не, если ты не хочешь себя слушать, то ты все равно придешь к определенному моменту только через какую-то боль, через какой-то пинок. И вот если ты этого не хочешь, то научись быть с собой, научись дружить с собой, научись слышать и чувствовать себя. Жизнь дает подсказки, некоторые люди их пропускают, потом их сильнее и сильнее, уже когда уже, с, с, уже очень больно стукнет, тогда они уже идут. А так первый раз они как обычно пропускают эти, да? Какие ну, да. Мои... Нам очень часто же этого не показывают, не потому что а, вот мы такие нехорошие, а потому что э, не умели нам это рассказать только, только лишь из-за этого но у нас есть шанс рассказать это нашим детям, рассказать это нашему окружению, показать это своим примером, потому что когда мы рассказываем, мы ни о чем не говорим, когда показываем примером своим, то когда мы своим примером показываем, человек видит наши ощущения, когда мы рассказываем, он слышит только наши слова, которые ничего не значат, а когда они видят то они начинают чувствовать, что мы испытываем. Вернее, чувствовать не что мы испытываем, а чтобы я испытывал, если бы я был в таком состоянии, чтобы я испытывал, если бы ездил вот на этом, чтобы я испытывал, если бы жил там-то, чтобы я испытывал, если бы делал вот это. И тогда мы стремимся делать вот это, если нам интересно, чувствовать себя там в 300 лет как в 17 Выглядеть в 720 лет, как в 35. И тогда мы уже начинаем копировать этот образ жизни, но только через себя. Да, когда нам понравятся эти ощущения, мы представили, и тогда мы быстрее туда пойдем в эту сторону. Как уже да. сладко это все будет. Да, вообще, столько вы много всего сказали. У нас последнюю дадим тогда, может быть, Ане Тракули, э, слово. Давайте последнюю. Он... Да, она включает микрофон. Здравствуйте. А вот вы больше говорите, что надо внимание на себя, все из себя, но это как первый этап, то есть это такой эмоциональный интеллект, скажем так. Меня слышно, да? Да. Вот. Но есть же еще моменты и социального интеллекта, и мы учимся чувствовать себя именно для того, чтобы а, чувствовать потом людей, чтобы потом грамотно и правильно коммуницировать. И вот у меня, допустим, был пример, я семь лет жила в одной стране, и там вопрос вообще был не во мне, то есть меня страна не выпускала не потому что, это вот я себя там не чувствовала, и внимания не было, и сбор центра себя, а потому что мне надо было выйти в служение. И когда я поняла, как мне надо было выйти в служение социуму, меня тогда просто действительно, ну, грубо говоря, выплюнуло. И вот, поэтому, допустим, у нас есть анализ конкурентов, когда нам надо посмотреть, как делают конкуренты, у нас есть, допустим, какие-то мотивирующие моменты, когда мы посмотрели, как делают люди, и нас что-то зажгло, нас что-то мотивировало. Мы взяли какой-то пример, мы взяли какой-то там себе шаблон, и мы там пошли куда-то, мы взяли какой-то, ну вот что-то для себя, чтобы двигаться вперед. Поэтому я думаю, что это все-таки первый какой-то этап развития чувствования себя, но потом мы все равно выходим в социальное предназначение. У нашей души тоже открывается социальное предназначение. И вот здесь уже через чувствование себя мы выходим в чувствование того самого солнца. Ну, это все, когда вы начинаете чувствовать, это все пустое. Вы не можете чувствовать кого-то. Вы можете чувствовать себя за счет кого-то. То есть ваша энергия в чужую энергию никогда не зайдет. Это все миф, что вы можете кого-то чувствовать но вы можете чувствовать свою энергию рядом с чужой, как ваша энергия меняется рядом с иной-другой энергией. Вот это вы можете прочувствовать. А войти в другого человека, чтобы прочувствовать, что он чувствует, такого не бывает. Но как же синхронизация во время работы? Я, допустим, со своими клиентами синхронизируюсь полностью, вот, и я не то что а чувствую, я проживаю даже моменты, которые они проживали. То есть я в какие-то моменты захожу, как там женщину насиловали, она не может сказать об этом, а я это чувствую. То есть на уровне физики я это чувствую. Я чувствую эту боль, чувствую эти разочарования, чувствую, как она была там в моменте. Как это я не могу чувствовать других людей? Это мое предназначение — чувствовать других людей, считывать их энергетику. Ну, это хорошо, если вы так считаете. Просто я вижу, что энергии могут быть. Ну, я только... так не считаю: у меня 30 лет работы. Я так не считаю. У меня просто работы так сли. Хорошо, просто И я вижу. Очень много людей, которые чувствуют друг друга. Именно вот таким вот образом: мы чувствуем чужую боль на себе. Или, допустим, ты сидишь, кто-то чихает в твоем поле. Ну, грубо говоря, правильно, ты прям это чувствуешь. Ты чувствуешь. Вот эти вибрации. Вот почему у нас здесь в чате там вибрации такие-то, вибрации не такие-то. Потому что мы синхронизируемся в процессе общения. Мы синхронизируемся с местностью. Ты приезжаешь ты говоришь, ой, мне ну здесь не очень нравится, потому что ты синхронизируешься с местностью, с энергией этого места, с энергией этого города. Тебе город подходит, не подходит. Тебе люди подходят, не подходят. Почему? Потому что происходит момент синхронизации. То есть это вот самый первый базовый такой уровень нашего, ну скажем так, да, эмоционального интеллекта, мы чувствуем себя. И мы это делаем для того, чтобы потом уже расти, и мы начинаем чувствовать потом цветочки, лепесточки, природу, птица, которая летает. Мы можем посмотреть ее глазами на землю, мы начинаем чувствовать людей, мы начинаем чувствовать пространство, мы начинаем проводить других и себя к источнику. Мы же это все чувствуем, мы чувствуем, это хорошая энергия, это плохая энергия. То есть мы просто видим. оставаться в центре себя, это классно, да. Но вещать хорошо из центра себя, это классно, да. Но это же для чего-то впоследствии делается, правильно, для расширения. Ну Спасибо. да, поэтому у нас Петла на 120 эфиров проводила, каждый раз идет один шаг за другим шагом, да. Мы движемся да, расширение и мы движемся в социальный интеллект как раз таки таким образом для того чтобы чувствовать как раз таки тот самый социум мы прокачиваем себя сказать. Давайте я все-таки закончу У меня сейчас закончится я сейчас отвечу на ваш вопрос еще раз как я это вижу я еще раз говорю что мы в чужую энергию вы в чужое тело зайти не можете вы можете только, вот как вы, про что вы говорите, синхронизироваться. Это когда вы свою энергию чувствуете через энергию любого другого, когда ваша энергия соприкасается с иной энергией, с другой энергией. Но в чужого человека вы зайти не можете, вы не можете стать им. То, что вы можете видеть какое-то поведение, что с ним происходило, это лишь отражение от его энергетики, его вибрации, которые вы можете прочувствовать. Все остальное, это, мы можем это называть как хотите. Если вам удобно с этим жить, если вам это дает какие-то следующие шаги для вас, для вас самой, то это здорово, это хорошо. Но на чувствование и на ощущение выйти невозможно, если начинаем себя обманывать, придумывая какие-то вещи, которых не существует. Чем больше мы себя путаем, тем больше мы остаемся в том состоянии, в котором мы есть. Да, и у нас вот тут тоже подтверждение, а, синхронизируется всего лишь часть а, малая вибрации, а каждый человек ⁇ это целый мир. Вот как бы тоже ответили на YouTube. Так, у нас еще Светлана с нами. А Светлана? Нет, уже Светлана выбила, видимо. Анна, вы довольны ответом? Ну, у меня есть как бы, свое видение. Вот. То есть кто-то обладает какими-то способностями, кто-то не обладает. Я не могу сказать, что вот, вы не можете чувствовать, я не могу этого сказать, потому что я это не прожила. То есть я проживаю, я знаю, что люди чувствуют. Вот. Поэтому я вот, вот таким вот образом, я бы не утверждала. Я утверждаю для себя, что да, у меня вот такие ощущения, да, я это могу. Но сказать за все человечество, нет, я, к сожалению, не могу сделать на себя Но такую роль. Включена, вы знаете, да? Нет, не знаю, вот. Так, ну что, спикер у нас уже ушел. Благодарю за эфир, ребята, благодарю за вопросы. Ну хорошо, благодарили, завершили.